Мы идем смотреть э, Маразма. Я, я, я что-то уже вроде бы спрашивал, но я не посмотрел, хотите вы или нет. Маразма я бы хотел посмотреть сам. Го, погнали. Опять же, для нарезчиков э, салам алейкум люди с Ютуба. Смотрим, э, Маразма ЧВК рядом хотят запретить. Э, к ЧВК я отношусь вот этому ряду хуево, потому что потому что потому все кончается на У, У меня детенционерские шмотки, мне это подарил друг Глеб. В Новосибирске А вот эту вот всю парашу я осуждаю конкретно Для детей тупоголовых маленьких обезьянок Надеюсь не получит э, Желтую монетку, а то там не кушают вообще на речке ничего Вот, смотрим ЧВК Редан, маразма видос хочется. Чего? Я не открывал этот ролик Я его никогда не открывал Это оно само как-то сюда телепортировалось Это пиздобольство жесткое В этом видео хочу поговорить про запрет Редановцев я одобряю. Ребят, я не знал, точнее, я даже не догадывался, что вы у меня настолько сумасшедшие. Чтобы вы понимали на создание предыдущего ролика про ЧВК Редан. Мне хватило всего одного часа. То есть я просто сел за микрофон, зачитал последовательно новости из CZH18, тот телеграм-канал, где все эти видео без цензуры, собственно говоря, и публикуются, ставил свое никому не нужное мнение, наговорил минимально на 8 минут и отдал монтажеру, чтобы он не так обычно свой шоу из картиночек быстренько этот ролик смонтировал. А, у него монтажер, что ли? А я думал, он сам все монтирует. И в итоге что? В тот день, а это было 28 февраля, я просто офигел следить за счетчиком просмотров. Таких рекордов мы с вами вообще никогда не ставили.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 Стараются, вырезают потом все это. Причем за день уже миллион. Даже разоблачение на никогда это сильно не хайпило на моем канале. И я не знаю, я может быть слишком старый для всей этой зумерской темы. Ну вас что, реально настолько интересует какие-то крикатурные челкари. Да, что, и, нет? и это обидно, потому что я. Я, я блять, я. Я не удивлюсь, если сейчас мы пока смотрим этот ролик, у меня онлайн увеличится, потому что шкельникам интересный этот ЧВК-ридан. Ебаная постная хуйня для маленьких дурачков. Именно дурачков, потому что. Я, я, я уже в прошлых нарезках, видосах вот это все объяснял. И вижу смысла повторяться я к этой хуйне отношусь максимально отрицательно все вот эти вот школьники которые пиздят других школьников которые меняются в какие-то группы это всегда ненормально всегда вот эти вот группировки никогда не от них в принципе ничего хорошего не было это так, то, как говорится, куй железо, пока горячо. Встречайте следующую часть про Ридановцев На всякий случай должен предупредить, что данное видео ни в коем случае не является пропагандой каких-то экстремистских организаций. Если это недоразумение вообще повернется язык, так назвать. Ролик создан сугубо в юмористических и образовательных целях. И раз уж я сказал, что этот ролик в какой-то степени образовательный, то хочу вам рассказать, откуда на самом деле появились uh -huh. те самые ЧВК Риданов А, ну, сейчас. В моем съемки предыдущего ролика я не допускал никаких фактических ошибок. То есть я сказал по факту, как оно и было, что это движение появилось по большей части благодаря тому, что всякие зуберские паблики начали его форсить. Но я не сказал, да. откуда на самом деле. Да-да, факт. Но опять же, я. я, я, я уже говорил насчет этой темы, то, что начали форсить только из-за выгоды, опять же. И Маразм снимает второй ролик тоже из-за выгоды. А, паблики форсят тоже из-за выгоды. Все это новая аудитория, все это заработок на продаже рекламы, все это новые деньги, бабки, капитализм, счастье заебись, как говорил вот этот вот дуть. Вот, вот все началось. Значит, есть такой телеграм-блогер Владислав Пузников. К нему можно относиться по-разному, но мы здесь пришли обсуждать вообще не его. Кто это? Он в одном из своих телеграм-каналов запустил то самое злополучное видео драки в ТЦ Авиапарк. Еще той самой первой драке, которым челкаря и с белым пауком на спине не поделили стулья с какими-то мампиными увнками. Дальше там слово за слово, ну и завязалась драка. В общем, как я уже и говорил, стандартная ситуация для торговых центров. И это видео сначала появлялось в каких-то локальных беседах, а после того, как Пузников его запустил в один из своих телеграм. Алло. Нет, я не добавлю ха извини, не ха Вообще никого не добавляю, у меня даже друзей там нету каналов, он решил а, Донат во время нарезок заходи, ну, заходи, привет Побольше покликают, там, повырезают Извините, пожалуйста заходи, Нашел какую-то рофл-группу ВКонтакте, которая подписчиков-то было подароприду, она и называлась ЧВК-Ран. И изначально эта группа вообще была мемная. Он и запустил этот мем, что якобы в московских торговых центрах появилась какая-то опасная преступная группировка анимешников, которые называют себя Редановцы. И что вы думаете, не прошло и дня, как просто все помойные телеграм-каналы не выкупили рофла и начали форсить этот мем, подавая его на полной серьезке. А в молодежных движухах начался вообще какой-то сюр. Одни подростки примыкали к этой самой ЧВК-ридан, то есть покупали такую же атрибутику, красили себе волосы, а другие подростки. Наоборот, выезжали торговые центры, чтобы появляться первые видосы с извинениями этих самых ЧВКшников. Потом появились видосы с какими-то другими драками в ТЦ. Потом видосы, где Редановцы один на один выходили против Кавказцев, против Оф... Оба нахуй. все ЧВК уебан. Тут я вам, к сожалению, их не могу показать, но большинство подобных видосов я видел в телеграм-канале ЧЗХ18+. Если вам интересно, можете их там посмотреть. Ссылочка будет в описании и в комменте. И чтобы вы понимали, эти все движухи распространились не только на территории России, но и на территории Украины. Потому что эту новость порсили украинские паблики в том числе. И знаете, зачем веселее всего наблюдать? Это не настоящие татуировки, по-моему. Да вы чё? Подонать мне, блядь, подонать нахуй. Поводу и заявление каких-то официальных украинских лиц. И знаете в чем прикол? Что наши официальные лица называют ЧВК рядом проделками Цепсо, а украинские официальные лица называют Редановцев у себя в стране, наоборот, проделками ФСБшников. И вы просто не представляете, насколько я сильно ржал, когда мы не все эти новости. Стоп, это всего лишь мем, запущенный поздняковым, и которые впоследствии расфорсили всякие помойные телеграм-каналы. Да там не только ТГ-каналы, там вы знаете, сколько начало появляться всяких группы ВКонтакте, аккаунтов в ТикТоке. Хотя до всей этой движухи был всего лишь один рофельный паблик ВК. Но сдайте ребят, с чего я больше всего ржал. Стоп, типа, он хочет сказать то, что это все. Uh, нем, типа никакого ЧВК Редан не существует, или что? Или, или я, я не, не понял. Я в, вообще нихуя не понял, вот, если честно. Или он именно про название ЧВК то, что. То, что было, вот, понятное дело, группа подростков, это процентов Или он именно про название? Это то, как поздяков устроил сходку рядановцев в Киеве. И дело в том, что какие-то нефоры реально пришли на эту сходку. Но это было бы не так смешно, если бы туда не приехало местое телевидение, а также наряд полиции. Не знаю для чего я это все рассказал, но это реально какая-то гиперсмешная херня. Затем появился какой-то якобы генерал этих самых ридановцев, которые, как заявлено, является чемпионом России по ММА. Но я не думаю, что чемпион России по ММА будет в маске. Ебать, дрич, пиздец. У него даже пресса нету. Он вообще, палка, еба. ...записывает в ТикТоке, как он якобы является членом группировки, Скорее всего, просто какой-то подкаченный парень спортивного телосложения. Записал это видео чисто, чтобы поражать Ну и, разумеется, набрать просмотров. То есть, как я у сказал, это обыкновенный мем, который вышел из-под контроля и для молодежи, у которой решила играть в одном месте, превратился в своеобразный квест. Разумеется, правоохранительные органы не отреагировать на это не могли, и на крупные торговые центры в Москве начались облавы. А именно, приезжали по 10 машин с ОМОНовцами... Мне сегодня, что... Ну, мне каждое утро, вот я просыпаюсь, в личку пишут около, ну, 10-20 человек. Ну... Примерно. Каждое утро вот новые сообщения. Сегодня, блять, я проснулся, у меня там сообщений 30-35, из которых вот эти вот дополнительные. Это вопрос, блять, что думаешь про ЧВК Редан? А ты слышал там про Редан, а вот у тебя в Калининграде тоже есть Редан. И вот и это всякая... Да. Подонать мне, блять! Твердый, знак, твердый, знак, твердый, знак твердый. Зумеров в автозаке и отвозили в участок. И опять же, самые жесткие задержания вы увидите, сами знаете, в каком телеграм-канале, и сами знаете, где находится на него ссылочка. Дошло даже до того, что в Госдуме обсуждают ситуацию с ЧВК Реданом. И можете даже прослушать отрывок из речи Мизульной. Движение Редан. Они состояли в основном из так называемых dead-инсайдеров, поклонников игры Dota 2, аниме. Конечно, этот тренд, к сожалению, не увидела наше государство. Бля, ну вот без шуток, пацаны, красотка же. Вот, вот среди госупарата, это, наверное, самая красивая женщина. Она прям, ну, прям охуенная. Я, я не знаю, она прям красивая. Увидели цепсо Украины и присоединились тоже к тиражированию этой темы. Ты да? Конечно. А кто кто-то? Ох, не расскажу. Секрет? Это секрет, да, для, для, для детей и подростков, это был бы шок, я бы сказала так. Но знаете, что в этой ситуации нифига не смешного, а больше страшного. Что всякие мамкины овники, офники, что Нет, всякие пусть... Я, короче, я, я одобряю Мизурину, вот без шуток, типа, если вы прочекаете официальный ТГ-канал, блять, то там вы только здравые мысли увидите. Без шуток. И насчет футболки я. Я короче потом скажу свое мнение, когда будем на ВК сидеть. Сти столицы Северного Кавказа начали вылавливать обычных ребят с неординарной внешностью и срезать им волосы, растаптывать их в кофту, опять же, сами знаете, где подобные видосы без цензуры. И самый прикол, что большинство из этих ребят даже вообще не причисляют себя никакой субкультуре. То есть это просто пацаны с длинными крашенными волосами, которые чем-то внешне напоминают ридановцев, которые подвергаются унижениям только потому, что они своим внешним видом якобы напоминают субкультуру ридановцев. Например, недавно промелькнул видос, как один мигрант. Ой, то есть я хотел сказать А вот, ну, типа сейчас, вот, даже не так, смотрите. Вот сейчас. Блять, я чисто офник чисто такой, блять, я бьюсь да. один в ринге вот этого, да? А вот сейчас я, короче, кто? А вот так вот я кто? Хм? Ну так вот я понятно кто, я гей. А вот, а вот так, позорище, понял? Спасибо необходимый для нашего государства иностранный специалист. Просто так вывел в торговом центре какого-то челкаря и начал докапываться до него, что якобы тот из субкультуры редановцев. Да мало того, что докапываться. А при этом всем еще и довольно жестко его, ну вы поняли. На Ютубе, к сожалению, такую произносить нельзя. И знаете, что ответил бати этого иностранного специалиста? Что наказывается просто против представителя националистической группировки. Ну, в принципе, стандарты отмаза. Но вы сами знаете, что если дети Горка вот ГП, то этот человек, безусловно, являлся националистом. Если говорят, там называется пауки. Да, он Хашистов. Поэтому что я тут хочу сказать. Понятно, что вся эта движуха с редановцами утихнет довольно быстро. Потому что я вот прям вообще не удивлюсь, если сейчас наше правительство Hunter Hunter вообще считается экстремистским произведением, а символику с полком экстремистским символом. И быстренько пыл в глазах новоиспечённых редановцев резко угаснет. И тут я хочу обратиться к молодежи. Если у вас даже играют гормоны, и вам хочется поучаствовать в конфликтах с кем-то подраться, то, пожалуйста, воруйте у мамки 2000 рублей. Извините, да. Блядь. Какой же он крутой, я ваху. Это прям олицетворение секса. Блядь. Ля какой. Ля какой. У мамки 2000 рублей, шучу так, конечно, делать не надо, просите у мамки 2000 рублей, покупаете себе самые дешманские боксерские перчатки, идете в ближайшую секцию по боксу и там спаррингуетесь с равными себе. Но если вашу светлую головушку вдруг поселилась идея, совершать какие-то вылазки в торговые центры и нарушать там досуг обычных посетителей, то потом не жалуйтесь, когда бутылочка из-под доброй кола окажется у вас в очень интересном месте. А также хочу дать совет пацанам с неформальной внешностью. К ним можно относиться как угодно, я и сам таких недолюбливаю, но подходить и так до человека, только основываясь на его внешнем виде, особенно, когда ты понимаешь, что этот человек однозначно тебя слабее, я считаю самым настоящим распуском. И поэтому того, что вам подойдет очередной лысый мамки новник, или очередной, безусловно, добропоряд Гость Кавказа, то я вам советую однозначно носить с собой перцовку. А если даже с вами что-то и сделали и вы не смогли дать сдачи, то не бойтесь идти и писать заявление. Даже если соплеменники избившего бывшего вас доступных будут говорить, что у них есть какие-то связи, что их там диаспора отмажет, ни в коем случае на такие угрозы не видите. Ребята, если что, это сейчас не было оскорблением всей нации, я говорю про конкретно вот таких отбитых экземпляров, которые считают, что они находясь в чужом культурном поле могут себе позволить безнаказанно докапываться до людей за их внешний вид. Что ж, а на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно жмякайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Ну, короче, ролик, честно говоря, вот не о чем. Вот в плане. Но он прямо сказал, что типа, снимает это только потому, что это люди смотрят. Я не знаю, я не могу его за это осуждать. Я, в принципе, никого не могу осуждать за то, что вот, типа, делают, потому что это интересно. Но в тот же момент сам я, я хз, я бы, допустим, на свой канал бы такую бы тему не форсил. Хотя я и не новостной, и не инфоповодской канал, поэтому хз.